Меня зовут Елена, я с Алматы, но сейчас уже проживаю около двух лет в Москве. Я работаю в компании «Деловая среда», это дочерняя компания Сбербанка. Занимаемся развитием предпринимательства по всей России. Очень хороший мой друг и коллега, он отправил мне ссылку на ваш сайт и предложил поучаствовать. Ну, долго думала, много сомневалась, очень рада, что приняла, приняла участие. Изначально меня, вот мой коллега, опять он мне сказал, что пойдешь, я посмотрела, вроде интересно, но не уверена, насколько действительно мне это нужно. Думаю, не, наверное, нет, тем более уже там конец ну, мероприятия, ценник достаточно высокий. Думаю, ну не знаю, я еще подумаю. Вот. Потом он скинул мне ссылку, что есть еще возможность поучаствовать в качестве волонтеров. Я думаю, ну, в качестве волонтера можно попробовать. Ну, вот меня пригласили, я пришла сюда в 6 вечера, здесь происходило что-то непонятное, мы показывали какую-то непонятную совершенно игру, но с виду выглядело все очень интересно. Я понимала, что ну, в качестве аудитора в данной игре, ну, мне еще пока рановато, так как в саму игру я еще ни разу не играла. А решила, что, наверное, лучше я поучаствую в этот раз как участник, а потом с вашей замечательной командой в следующий раз ну, уже буду в качестве волонтера, организатора, как получится. Я достаточно консервативна и скорее сберегаю. То есть у меня ну, как финансы есть, да, но они не приносят дивидендов. понимаю, что это неправильно, что они должны все-таки работать и приносить прибыль. Ну, какое-то время уже думаю насчет того, чтобы начать инвестировать средства Вот Надеюсь, что после вот этой конференции это будет так, тем толчком, который подтолкнет меня, меня к этим действиям Впечатления очень интересные во-первых, ну очень скрылась моя стратегия жизненная, то есть я в жизни очень бережлива, да, и тут я тоже ну, старалась не рисковать, но, то есть то, что я видела, явно приносила прибыль, только туда я вкладывалась, ну, соответственно, я получила, не получала не сильно большие, большую прибыль. Вот, также, ну вторая для меня, наверное, тоже очень явная была стратегия, то, что ну, я привыкла работать внутри команды, как ты варишься в своей каше, а то, что вовне есть люди, у которых уже есть готовые стратегии, которые могут принести ну, быстро хорошую, хорошую отдачу, ну, мы не стали как-то... Я не стала никому подходить, да, я решила, что, ай, ладно, мы сейчас чего-нибудь сами придумаем. А так же я поступаю в жизни. Вот. А сейчас я поняла, что было бы здорово, ну, как в игре, так и в жизни ищешь людей которые уже проходили путь или похожий путь и берешь их опыт и тогда ну, быстрее получаешь те дивиденды которые м, хочешь исследуйте смотрите что возможно вы просто не видите те возможности которые у вас лежат перед носом то есть надо изучать рынок нужно смотреть на разные возможности, ну, может быть, это вас, ваш путь, может быть, нет, но для того, чтобы это понять, нужно исследовать, нужно приходить на такие мероприятия, общаться с людьми.